Стих на Псалом 138. Слава Божия! Как возвышены для меня помышления Твои, Божие! 138, 17. Господи! Ты испытал меня и знаешь, Мои стопы ты направляешь. Когда сажусь, когда встаю, Мой видишь путь, стезю мою. Иду ли я или отдыхаю, Молюсь ли или в скорбях сдыхаю, Все помышления мои. Ты разумеешь издали, еще в устах моих нет слова, мекина это, иль полова, и чистой истины зерно, Ты знаешь, Господи! Давно, в любви твоей я, как в осаде, объем лишь спереди и сзади, В какой бы ни был я стране, рука твоя всегда на мне, тобою все творение дышит, как дивно ведение свыше, Его постиг, то высоту, и глубину, и широту, куда сокроюсь я от духа, от зрения Его и слуха, движение мысли Он следит. И, вечно бодрствуя, не спит. Взойдуль на небо, ты со мною, Сойду ли в ад, ты сам рукою, Ведешь меня среди огня, И огня устрашит меня. Земной зари возьму ли крылья, За море красный путь открыл я, Сильна рука твоя опять Меня в деснице удержать. А может, тьма меня сокроет, и тьмою сделается свет, но не затмит, и тьма с тобою, и тьма, как день, и ночи нет, и проходом ты мне построил, премудро внутренность устроил, соткал из плоти и костей во чреве матери моей. Зародыш мой, во мраке ночи, твои святые зрели очи, ты записал все дни мои, когда не значились они. Я славлю Господа призывно за то, что так устроен дивно, и дивны все его дела, и ему души моей хвала. Аминь.